Здравствуйте, меня зовут Александр. Я мастер школы студии Киры Соболь. Посмотрите и почитайте историю Киры Соболь. Это 55 лет мастерства, 60 изданных книг, более стать тем мастер-классов, которым она открыла доступ к любому и каждому, а сколько еще индивидуальных тем по запросу, известно только ей. Я знаю ее учеников и мастеров не понаслышке, со многими знаком лично, потому что еще до знакомства с Кирой Соболь Обращался к ним за помощью. Они могут поднять ребенка с ДЦП, вылечить человека от рака, когда врачи развели руками и отправили его домой умирать. Знаю много успешных и благополучных семей, где царит любовь и счастье, где талантливые перспективные дети, заботливые родители. Знаю много предпринимателей и бизнесменов, кто начинал с нуля, а кто-то приходил приумножить свои деньги и открывать новые источники дохода. Клиенты и ученики по всему миру, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Но любой ваш запрос – конкретный ответ. Сегодня меня не пугает стоимость обучения. Я знаю, что стоит за этим. Счастье, любовь, здоровье не измерить деньгами. Стоит иногда задуматься, а что дальше? Кто я? С кем я? Где я? Куда я иду? Что дальше? Если нет денег сегодня на консультацию или тренинг, берите в руки книги Кири работайте по ним. У меня был период жизни, когда не было прямого доступа к Кири Почти год мы общались очень редко. Она была на послушании, повышала свой уровень знаний. В этот момент книги мне были помощниками. Там есть обряды и руководство на любую потребу. Я провел множество обрядов по ним, и вы сможете изменить свою жизнь. У десантников есть девиз «Никто кроме нас», у человека «Никто кроме меня» или «То, если не я». Никто не будет решать ваши проблемы без ваших участия. Поэтому приходите на курсы и мастер-классы от профессионалов своего дела. Результаты не заставят себя ждать.